приветствую мои любимые подписчики с вами елена дегурова содружества ирка жителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для львов прогноз который я даю на нашем канале он общий, несмотря на то, что он очень точный, и если вам необходим индивидуальный расчет, вы всегда можете обратиться и получить дополнительную услугу, еженедельный прогноз, расписанный по каждому дню, где мы рассматриваем с вами отношения, финансы и здоровье, а также вы можете получить индивидуальный прогноз на месяц по каждой сфере отдельно, где также расписан каждый день и дана схема чтобы вы визуально видели когда что ожидать а теперь что же в общем ожидает на этой неделе львов у львов на этой неделе могут обостриться отношения особенно с партнером ваша постоянная любовная связь может пережить некий своеобразный кризис отношений все дело в том, что у вас или у вашего любимого человека может усилиться сексуальная потребность и возможное осложнение на фоне неудовлетворенности. Если между вами до этого были сложности в интимной сфере, то это может проявиться сейчас очень остро. Также может произойти взаимное усиление физического влечения и связанные с этим проявление ревности, собственнических инстинктов. Не исключены измены – и гораздо позитивнее складывается именно семейная жизнь. Вы можете заново оценить все перспективы, все прелести семейной жизни, когда вы окружены заботой, теплом и комфортом. Также вы с удовольствием будете заботиться о близких людях, а также заниматься благоустройством вашего жилища. Возможны крупные покупки для дома в кредит. Продолжая тему отношений. Влюбленным львам на этой неделе стоит помнить о своем временно сниженном потенциале. 26 февраля лучше предпочесть интимную обстановку, а в дни 27 и 28 февраля почти все зависит от вашего поведения. Вы можете избрать любую близкую вам тактику, однако сумеете остановиться там, где вам явно начинает не хватать энергии. И, планируя встречи на выходные, учтите высокую вероятность ограничений, над которыми вы не властны. Вам может создать проблемы самочувствия, жесткий лимит времени, предписанный стиль поведения и так далее. А что касается карьеры и финансов, то ли вы на этой неделе могут добиться высоких результатов, особенно в ремонтно-строительной деятельности. Если вам потребуется закончить работу, сдать объект под ключ, то у вас не возникнет никаких затруднений с этим. Успешно пойдут текущие дела в целом. Также можно заниматься оформлением ипотечного кредита под покупку дома или квартиры. Немаловажную поддержку могут оказать родственники и в целом члены вашей семьи. Вместе с тем воздержитесь от обмена валюты. В данный период это может быть очень для вас невыгодно. Ну что, мои родные, я желаю вам счастья, еще больше здоровья, еще больше счастья. И, конечно же, мы всегда рады, когда вы делитесь с нами тем, что у вас происходит. Когда вы рассказываете, как вам помогают наши прогнозы и чтобы вы хотели еще получать, какие прогнозы, о чем хотели бы слышать. И, конечно же, вашим маленьким энергообменом послужат ваши лайки, ваши репосты. И я уверена, что те люди, которые благодаря вашему нажатию одной всего кнопочки на репост, увидят прогноз и смогут предотвратить какие-то проблемы в своей жизни, будут вам еще больше благодарны и поделятся с вами энергией счастья. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. У нас предстоит очень много интересных а, видео впереди. Очень много уже есть видео, а, которые записаны. Это и тренинги целые, это короткие ответы на вопросы или рекомендации, практики, которые я а, выкладываю и щедро делюсь с вами. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите нас еженедельно в прогнозах и становитесь с каждым днем еще более счастливыми. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю. Пока-пока!